здравствуйте дорогие мои любимые зрители мы давно не виделись сейчас у нас лето но ну, очень прохладно но в нашей студии 2 лена очень жарко а жарко почему потому что сегодня будет тема которая вас так сильно волнует а именно какая основная мысль обо мне Сегодня посещала ее Ну, то есть, насколько женщина расположена к вам В принципе, какое место вы занимаете в ее голове Возможно, у кого-то в сердце И, в принципе, вообще думает ли она Да, это основная тема, которая у нас сегодня будет раскрыта Здесь вы можете загадать, в принципе, любого, абсолютно любого Вами, так сказать, интересно, ну, кто вам интересен, да, женского пола. Здесь вы можете посмотреть настоящее и будущее этих взаимоотношений, будут ли они вообще. И здесь вы также можете увидеть, Вот знаете, что я хочу, вот на чем акцент сделать? Я решила вам показать, так как расклад, естественно, авторский, решила сделать расклад на такие вот моменты, что она думает о вас, да, как бы основная мысль, каким она вас видит. И в раскладе, кстати, вы увидите, кто вы на самом деле, да, и... Насколько эти, скажем так, насколько эти понятия ну, можно сказать, идентичны, да? То есть возможно, допустим, если женщина к вам относится легкомысленно либо с пренебрежением, да, как вот многие подписчики пишут, что есть какой-то вот холодок, да, у вас в отношениях. Возможно дело в том, что женщина неправильно считывает ваше поведение. Возможно проблема в поведенческих каких-то реакциях. Вот мы сейчас все это раскроем, посмотрим. И также, если мы увидим чувственный план, так как я сегодня решила взять ну, как всегда, свою любимую колоду Таро Эллен Дуглас И Таро Магия наслаждений Я посмотрю и на чувственном уровне Основные мысли женщины, да, вот по поводу вас Именно основные Понятно, что если вы загадаете женщину, которая вам нравится, да, вот, скажем так, которая для вас э, источник вдохновения или какой-то источник э, какого-то эротического мечтания, да, то здесь больше выпадут какие-то такие карты кубковые, да, вот какие-то энергии будут, энергетики. Если мы увидим деловые какие-то ваши взаимоотношения то выпадут пентаклевые карты но в любом случае мы посмотрим секретики которыми наверняка вы бы хотели чтобы я с вами поделилась по поводу того что же все-таки загадываемая вами женщина да что же все-таки она о вас думает? Ну что ж, давайте я буду концентрироваться, а вы погружаетесь, как всегда. Вы уже прекрасно знаете, как это нужно делать, да, вы уже все умеете, все знаете. Если же вы новый гость на моем канале, да, то я рада представиться. Меня зовут Елена, канал называется Таро Елена. Здесь вы можете получить в каждом моем раскладе... Очень для вас своевременную помощь для того, чтобы ваши отношения выстраивались, да? чтобы вы не чувствовали одиночества своего сердца. Ну что ж, перехожу к раскладу. Погружайте свою точечку внутреннюю, а я начинаю концентрироваться. Итак. Что же женщина думала о вас сегодня, да? Основная ее мысль. Какая она была? И сейчас я посмотрю на чувственном плане насколько соответствуете вы тому образу да который есть в вашей голове да вот вот вы себя представляете да какой вы да? насколько женщина воспринимает вас так как вы себя воспринимаете это очень интересно правда увидеть такой вариант Прочтение да, этой темы Ну что ж mm. хм. На оборотах у нас Два старших аркана Умеренность и влюбленные Вообще, насколько вы уже знаете, старшие арканы всегда показывают нам, что эта ситуация, которую мы рассматриваем, либо эта тема, да, она для вас, именно для вас, для человека, который смотрит этот расклад, загадывает, пытается узнать этот вопрос, насколько эта тема для него важна. Здесь карты показали застойную энергию в области любовных отношений То есть я вижу по старшему аркану влюбленные, что вы смотрите на человека, которого вы любите Но по карте умеренность здесь будут проигрываться два варианта, две ситуации да? Я сейчас о них скажу Первый вариант. Вы себя сейчас найдете либо в той, либо в другой ситуации и будете понимать, что этот расклад вам подходит смотрите первый вариант это то что вы находитесь в энергетике влюбленности уже очень долгое время и любовь для вас постоянно то есть вы либо находитесь в какой-то связи с этой женщиной, это может быть универсальная сейчас ситуация то есть вы можете и жить с этой дамой до да, на которую вы смотрите вы можете пока не встречаться с этой дамой, но вы давно но чувствуете эти чувства? Они для вас постоянны, и они для вас вызывают эйфорические такие вот, как вам сказать, в мыслях, да, мы смотрим сегодня мысли, мысли у вас постоянные об этом человеке. Что же касается второго варианта, что я хочу сказать? Второй вариант говорит о том, что здесь застой в отношениях, что нет развития отношений, здесь могут проигрываться пары, ну то есть мужчина и женщина, да, вот вы мужчина, смотрите на женщину, хотя меня могут смотреть и женщины, да, и загадывать сейчас на мужчину перекладывать как бы, вот вы смотрите сейчас на человека, которому вы питаете чувства да, кто бы сейчас меня не смотрел, но эти чувства не развиваются. По каким причинам дальше будет понятно видно в раскладе. Но эти чувства, они в некотором такой константе, да, находятся в постоянстве. То есть два варианта: либо что эти чувства незыблемы, да, первый вариант, что их невозможно разрушить, что они как бы очень крепкие, да, вот эти узы влюбленности. И второй вариант что это застойные отношения, которые никуда не двигаются, но люди влюблены, очень сильно влюблены друг в друга. Вот такие здесь два варианта у нас будут рассматриваться на этом магическом столе. Кстати, под картой влюбленный старшего аркана был второй старший аркан, император Я могу сказать, что большинство меня смотрят мужчин, которые считают эти отношения для себя основными Сейчас мы посмотрим, раскроем позицию Здесь будет показано. еще раз напомню, позиция и ваша То есть, насколько вы себя показываете, да, в этом пространстве, да, вот пространстве взаимодействия с этой женщиной. И что же женщина у вас основную, основной какой-то э, посыл, да, какой она от вас получает. Ну что ж, давайте смотреть: хм, неплохие карты. Открываю первый ряд. Здесь по первым картам, двуплетам, да, я уже, конечно, понимаю, о чем этот расклад. О чем этот расклад. И сказать, что он легкий, ну, веселый, да, со знаком позитив, не могу так сказать. Но здесь есть, как бы, сейчас я вам буду говорить, да, здесь есть задел на то, что эти отношения для вас... И для этой женщины, и для вас, я бы даже сказала, судьбоносной, потому что в центре расклада, в центре первого ряда выпал ваш синтификатор. То есть э, эта карта вашей интимной встречи, как бы, да, по магии наслаждений. Эта карта, она как бы, ну, говорит нам о том, что солнечная такая красивейшая встреча у вас была. Была. Но на данный момент времени вы, э, ну, как бы, находитесь рядышком карты, да? Вы находитесь э, в пятерке кубков и восьмерки мечей. То есть э, вы сейчас э, абсолютно не можете сдвинуться с места, вот этот аркан умеренность по причине вашего... Э, вашей закрытости восьмерка мечей, добровольной какой-то закрытости, у кого что, конечно, здесь могут проиграться всякие многоугольные фигуры, но в основном пятерка кубков говорит о том, что у вас есть еще возможность да, эти отношения развивать, но вы находитесь в тоске в каком-то состоянии регрессии, депрессии даже, да, потому что мечтаете, да, вот основная карта, мечтаете об этом солнечном свидании каком-то, да, по старшему аркану солнца, да, о каком-то, ну, здесь, так как это ваш, ваша карта здесь, да, и аркан солнца, я понимаю, что для вас это самая важная сейчас мысль. Для этой женщины я скажу потом дальше. Для вас же это... Основная ваша мысль, которая сегодня вас посещала. Вот когда вы нажали на это видео и смотрите его. Но есть какие-то ограничения в виде восьмерки мечей. У вас тянет друг к другу, но у вас какой-то дьявол внутри сидит, да, вот у мужчины, который не позволяет ему... Собственно, эту пятерку кубков превратить в десятку кубков То есть в что-то серьезное С чего у вас все начиналось, да? Я могу сказать, кто меня смотрит Опять-таки, паш Кубка, состояние начинания, да? И двойка жезлов Начиналось с того, что вы друг друга На каком-то бесшабашном таком уровне, да? прочувствовали, мы здесь чувствительный берем аспект и ваша женщина она выстраивала эти отношения здесь, ну, вместе с вами обоюдно, да, здесь двоечка жезлов здесь было какое-то классное взаимодействие в начале, да, здесь были а, интересные интересные какие-то моменты вами а, как вам сказать вы были друг для друга а, какими-то существами, ну как бы из мультика, что ли, знаете, вот, где, где вот кроме вот этого бесшабашной какой-то энергетики... Классно влюбленный, да, по аркану влюбленный. Здесь больше не было никаких горести, суеты, никаких давленческих каких-то моментов на ваши отношения, на ваши умы, на ваши, допустим, какие-то дальнейшие действия. да, И вот, вот эта пятерка кубков говорит о том, что вы скучаете по вот этому моменту, что вам нравилась эта энергетика, и что сейчас для того, чтобы войти в эту энергию, вам что-то не позволяет. Вообще восьмерка мечи второ, она говорит о том, что в принципе, в принципе, кроме того, что у вас есть какие-то Обязательства по жизни, да, в основном это ваш уровень, скажем так, несоответствия что ли в вашей голове, вот мужчина, да, несоответствие восприятия ваших каких-то действий, да, с тем, что происходит, то есть это не значит, что у вам нанесены какие-то раны, да, какие-то вот... Это просто говорит о том, что у вас внутри есть какие-то блоки, которые вам не позволяют чувствовать эти ощущения радости, какой-то эйфории, которая была у вас в момент знакомства. То есть здесь показан небольшой такой момент, где вы счастливо сидите вот здесь вот в какой-то кафешке, да, у вас между вами такая тесная связь, и вы друг другу радуетесь. У вас есть какой-то знаете заговор против всего мира вы смотрите друг другу в глаза и вот этот рядышком Пашкубков говорит о чем что это такая влюбленность которая принесла вам свежесть восприятия себя в этой жизни, да, вот какое-то ощущение адреналина, вот то, что я сейчас говорила. И после этого сразу идет пятерка кубков. Да почему же она идет? Да потому что вы сами себе что-то тут вот на восьмерке мечей намечевали, да, если так можно сказать. Вы придумали какие-то... Опять-таки, если даже у вас есть объективные причины, да, объективные причины. Но восьмерка мечей это по уэйту это когда человек как бы такой, знаете, как смирительной рубашки, у него завязаны глаза. То есть, что значит завязаны глаза? Вы как бы не видите, что вот оно, вот оно у вас, да, и вот оно следующее, солнечная ваша встреча. Вы этого не видите. Вы находитесь в каких-то печалях, стагнациях э, по умеренности, да. А, Опять-таки, здесь проиграются два варианта. Либо люди не свободные, как я уже говорил, то есть несвободные отношения, да. Возможно, тайные отношения, я не знаю у, у вас много смотрите у кого, кому что подходит либо здесь отыграется то что человек по какой-то причине по какой-то причине не взаимодействие с вот этой загадываемой персоной он решил что уже как бы э, ну она забыла там не знаю э, Возможно, нашла замену, потому что здесь у нас на карте восьмерки мечей за занавесом ходит какое-то существо мужского пола. То есть, понимаете, у вас есть какие-то страхи, блоки по поводу того, что вы человек, ну не то, что вы, я не хочу сказать, что вы не уверены в себе, но есть у вас такой вот... Понимаете, навязанный вам страх, возможно, и с детства он идет, что я не герой этого романа. Как вы понимаете, почему я вот именно об этом сейчас сказала, да потому что под влюбленным лежал старший аркан-император. И взаимодействие с этой умеренностью и с вот этой картой пятерки кубков и восьмерки мечей я прекрасно понимаю, что тут проблема в том, что вы видите рядом. С этой женщиной, возможно, мужчин более, скажем, достойны, как вам так кажется. Вы, вы боитесь себе в этом признаться, да? Но раз мы тут серьезно разбираем вашу ситуацию, да, то я могу сказать, что у вас есть такой страх. Вам почему-то кажется, что император не вы. Да? Вот мое прошлое видео называлось. Сейчас я вспомню. Я ли император, да, я ли ее император, по-моему, так И там были варианты, да, вот варианты событий, как бы, развития, да И варианты позиционно, и варианты событий ваших отношений И в одном из вариантов там была такая позиция, что мужчина, он не уверен, как бы, не совсем уверен в свое, своей силе, да и вот здесь проигрываются Эти же ребята, которые сейчас смотрят Что вроде бы да Вроде бы есть чувство Вроде бы есть, было вернее Взаимодействие у вас Но вы на данный момент Находитесь в пятерочке кубков То есть вы не уверены Либо вза во взаимности чувств вашей женщины Как я уже понимаю да, Вам наверное кажется по умеренности По умеренности вам кажется Что она к вам холодна а, Либо что Возможно, у женщины появился другой мужчина, партнер, здесь тоже такие пары есть, и вам кажется, что все уже как бы, Но ну, я как бы упустил свое время. Здесь тоже такой момент есть, почему говорю, потому что вот за вот этой вот картой солнца, на на тузе чаш, это, это ваша любовь, да, вот образ любви, вот тут вдвоем на чувственном уровне. Десятка мечей. Десятка мечей говорит о чем? Что вы как бы прервали отношения, а причину, причину, я сейчас назову следующие карты, почему были прерваны отношения у большинства из вас, но прервали вы, почему? Потому что вы были не уверены в том, что эти отношения а, либо, сейчас скажу два варианта, либо важны для вас есть такие мужчины которые сейчас смотрят то есть вы не воспринимали эти отношения как что-то важное для вас проигрывалось здесь э, по шуту дураку да вот энергетика легкомысленности ну скажем так э, я хочу поиграться знаете вот многие мужчины живут э, в такой энергетике что женщины они созданы для того чтобы играть это игра, это гранд-игра, понимаете? Что я могу сказать? Меня, конечно, всегда это забавляет, потому что, понимаете, смысл отношений. Вот я сейчас скажу, возможно, для кого-то это будет открытие, если мужчина неосознан, да? Возможно, этот мужчина даже сейчас улыбнется да, за кадром. Но я скажу очень важную вещь. Если вы не любите человека, то да, игра имеет место быть. Да, действительно, можно каждый раз выбирать партнера и играть, как в шахматы. А почему бы нет? Можно перейти на черные фигуры, можно на белые. Можно вообще придумать свою игру, например, назвать ее там, не знаю, шахматы по-корейски, по-японски, как угодно, да, но, но вы же понимаете, здесь туз-чаш, то есть здесь уже чувство, здесь э, как бы там ни было, здесь не привязанности, здесь не какая-то, знаете, стратегия, здесь не жезловые карты, здесь не какая-то дьявольская энергетика, соблазнение, ну не знаю, не... Ни... Не знаю, что еще перечисли Пикапы, там всевозможные Здесь нет, здесь идет речь о чувствах Так вот, чувства вами были заблокированы Кстати, это позиция женщины Она видит, что вы прервали эти отношения По какой причине вы прервали Большинство людей здесь проиграется, мужчин, да? Потому что вы хотели выйти из этих отношений По правосудию вам не хотелось принимать решения то есть, какие решения? Ну, ответственные, наверное, эти отношения должны были куда-то вылиться, да, во что-то развиться. Возможно, у вас были какие-то разговоры с этой женщиной о том, что, ну, в принципе почему бы нам там не стать серьезней да Ну, но, но как то так а, либо либо здесь были изначально мужчины совершены легкомысленные поступки это уже второй вариант а что такое легкомысленные поступки когда мужчина ну на дурачка знаете вот такой дурачок который ну вроде бы вот вчера сказал да да да а завтра он как бы ну делает вид что его вообще не было и, и знаете, как вот игра такая, опять-таки игра. Это были игрульки с вашей стороны. Женщина в данном случае выступает здесь с позиции от старшего аркана справедливость. То есть по справедливости она тоже хотела бы выйти из этих отношений. Скорее всего, она уже вышла из ваших отношений, да, то есть вы не общаетесь. У очень многих это проиграется. Почему? Потому что здесь десятка мечей. На Тузе Чаш На вашей вот этой интимной Сладостной сцене тут По, скажем так По магии наслаждений Вы можете загуглить и посмотреть Насколько здесь было Здесь было чистое, искреннее чувство Скажем так И оно только зарождалось Я не могу сказать, что Здесь люди прожили долго да, Здесь даже если загадали Семейные пары в прошлом да, То у вас эти чувства были ну, не так долго как бы проигрывается эта здесь энергетика. И все-таки вас что-то разлучило. Ну, ну разлучило что-то глупое. Здесь есть, кстати, небольшой процент э, пар, где проигрывается такая энергия, что разлучили вас обстоятельства, к сожалению, по правосудию. Потому что аркан глупец, это еще и вот эта несуразность. Э, знаете, вот когда... У людей не хватает финансов, допустим, да, создать какие-то отношения серьезные. Не хватает, то есть не обязательно мужчина, вот женщина видит, что мужчина как-то сглупил, да, но это не обязательно защиту мужчины могу сказать не все мужчины здесь э, играли в отношениях большинство играли да но из тех мужчин которые смотрят меня есть также процентом соотношений небольшой процент где обстоятельства были против вас кстати по правосудию могу сказать и были родственники против вашего союза здесь эта энергетика вот именно против вашей влюбленности вы не создавали пока семьи вот те вот да несколько процентов, Но э, вот по правосудию вот, вот этот меч, знаете, такой, что вот почему-то, да, люди не воспринимали вас как пару Вас это злило и вот это, знаете, безразличие, э, безразличие дорогих для вас людей, родственников, допустим, да, с одной, может быть, и с другой стороны, может быть, у женщины тоже этот момент проигрывался, и вы как бы, вам было тяжело, ментально очень тяжело, но, опять-таки, по средней карте да, вот солнце, успех Да, я могу сказать, что у вас не все потеряно Все-таки, да, вы прекратили отношения Но вы друг о друге не забыли Во всяком случае, если мы спрашиваем в первом же ряде, Да, вот в, в, в те карты, которые выпали в первом ряду Мы спрашиваем основная мысль о вас, да, женщины Я могу сказать, что она относится к вам как к солнышку то есть здесь это ваша встреча Ваш сертификатор Она до сих пор помнит об этой встрече Может быть у вас их было много Я в принципе говорю об какой-то встрече Которая для вас была важной да, У каждого она своя И эта встреча Для нее проигрывается В голове она вспоминает об этом патузу чаш да она считает несправедливым что это все закончилось потому что старший аркан глупец еще и говорит о том что это глупая остановка да вот десятка мечей и старший аркан а ваша остановка отношений для нее была неожиданностью это было для нее каким-то глупейшим, не знаю, событием в ее жизни. То есть, возможно, у нее сейчас уже другие отношения, возможно, у нее другие партнеры, но если вы спрашиваете, да, вот вы же хотите узнать именно, что, какая основная мысль о вас, так вот, основная мысль, что, вот именно, что ваша остановка отношений была глупостью. Я думаю, сейчас вы поняли, каждый у своей ситуации побывал, и понял, что именно хотят сказать первый, вернее, первый ряд карты моего расклада. Ну что ж, конечно, у нас получился такой расклад серьезный да, на ваши отношения. Я могу сказать, вот центральные карты, они самые важные да, вот на данный момент времени, для вас, да, мысли, основные мысли. Это ваша встреча и аркан солнца. Солнечная встреча ваша. И по оборотам колов я могу сейчас прочитать это уже, знаете, для вас судьбоносная встреча по влюбленным, по умеренности. И она, и вы, как ни странно, постоянно думаете об этой встрече. Во-первых, вы прокручиваете каждую свою встречу, которая для вас когда-то была а um... Ну, каком-то душевно, сердечно, может быть, для кого-то на интимном уровне, судьбоносный, да, у кого что. И по, по тузу чаш, который рядышком стоит с картой солнца, да, я могу сказать, что ярчайшее ощущение а, любви внутри к этому человеку до сих пор, да. Вы, возможно, себе даже не можете простить, ну, мужчин, да, что вы упустили такую женщину из виду из ваших, вашего а, мира, да, вы теперь одиноки. Одиноки вы или не одиноки, я пока не вижу. Это покажут карты, я надеюсь, внизу будет, это уже понятно. Но я могу сказать, что здесь а, вас связывает любовь. Здесь а, вышли основные карты, которые указывают на то, что вы загадали женщину, а, которая к вам испытывала чувства, и которую вы очень сильно любите. Потому что император именно под влюбленными лежит. То есть это ваш, ваша карта. Я могу сказать, что судя по аркану император, вы действительно находитесь сейчас, многие из вас, в других отношениях. Это указывает на то, что вы на выборе стоите, да, очень многие из вас. И восьмерка мечей здесь проигрывается. Тоска, вот тоска по этой любви. Да, несбыточной, как бы, да, она проигрывается в том смысле, что вы зажаты. Но опять-таки, вы зажаты, потому что вы, вам так проще думать, что вы зажаты. Если вы э, считаете, что эти отношения для вас Солнечные основные То вы не можете быть зажаты Вы же сами принимаете решения. Император, он всегда принимает решение сам Он никогда не слушает мнения Там, не знаю, друзей, родственников, врагов Кого угодно, да Вот не суть кого, соседи там Психолога, кого угодно Он просто принимает решение Как ему жить, но он и император Вот кто такой император? Или там, кто такая императрица Это мужчина и женщина, да Которые свободны, понимаете У них мозги свободны Они э, не зацикливаются на том, что у них есть там Я не знаю э, Предрассудки, шаблонное вот это мышление Да, если так образно Понимаете, здесь э, вы мы нашли себя в определенной ситуации, и универсальный ответ всем может не подойти. Но если мы говорим о значении этих карт, которые здесь выпадают, то я могу сказать, по, -по справедливости, вы заходили в эти отношения легко, и также легко вышли из них. И только сейчас у многих из вас приходит осознание, что эти отношения вы... Грубо говоря, ну, знаете, по-русски можно сказать, но, не, но это не так, если, ну, как бы не так литературно, да, я скажу литературно, вы их э, променяли на какую-то, на какую-то тюрьму, что ли, вашу. Вот тюрьму, понимаете, которая вам же сейчас приносит боль, вот эта десятка мечей, да, вот вы, вот вы здесь, в такой сладострастной картине, да. И она, кстати, тоже. Ну, если мы говорим о женщине. И вот на что вы променяли эти отношения. Пожалуйста, можете посмотреть эту колоду Элен Дуган, по-моему, она называется, да. И просто загуглите ее, посмотрите, на что вы променяли. Вот это ваше сейчас состояние на данный момент времени. Хотя, по замыслу да, справедливости да, этого мира, да, то вот, вот ваша встреча, и вот вы на коне, солнце, аркан солнца. То есть, понимаете, судя по всем вот этим вот а, связочкам карт первого ряда, по двум оборотам колод, я могу ну, со стопроцентной уверенности сказать, что дело в вашем мышлении, в вашей голове, в осознанности того, что осознание этих отношений пришло к вам уже намного позже. И вы сейчас, вы стали меняться, да, вы стали меняться, судя по вот развитию, да, этого ряда. Начиналось все очень красиво, потом был какой-то момент совершен разрыва да и сейчас вы находитесь в аркане умеренности то есть ваши отношения стоят на месте достаточно долго у кого-то это может быть очень много лет даже бывают такие пары но опять-таки здесь нет понимаете здесь нет ощущения что это все на всю жизнь да, Что вот эта вся ситуация Незыблема Мы сейчас посмотрим основные карты да, Под вот этими двоечками хм, Ну совершенно верно Старший аркан Верховный жрец да, И семерка жезлов Вы будете бороться за эти отношения Более того Основная мысль вашей женщины О том что Она воспринимает вас даже, можно сказать, знаете, таким учителем в этих отношениях. Она очень многому научилась через какую-то боль, можно даже сказать, прошла. Вы же сейчас находитесь в энергии семерочки жезлов. Это говорит о том, что у вас очень активные какие-то предстоят вам действия для того, чтобы эти отношения вы хотите выстраивать. И вот это вот двигаться да, В сторону этой встречи В сторону Аркана Солнца Почему? Потому что вы человек эгоистичный По своей натуре И своего никогда не упустите Здесь это тоже проигрывается Потому что это ваш сертификатор Рядом старший Аркан Солнца Можно прочитать это как вашу характеристику Ваша женщина видит очень умным, мудрым человеком Верховный жест, ничего себе да? Но это можно сказать верховный учитель а вы чему-то даже возможно научили может быть она может быть она даже не знаю сложно это сказать у вас много я не могу сказать... Понимаете, здесь нет характеристики вашей женщины как таковой, да? Она здесь выпадает с вами просто в семерке жезлов, как связки. Но я могу сказать, что, возможно, вы намного мудрее этой женщины и многое, чего видели в этой жизни, поняли и боялись нарушить, может быть, какие-то законы, которые у вас в социальном каком-то мире, да, вот... В вашей конкретной ситуации Так как, я так понимаю, многие из вас Находились в других отношениях Возможно, здесь эта ситуация Проигрывается, но Также по вот этой связочке я могу сказать Что по судьбе да, по судьбе Вам быть вместе, потому что иерофан, то есть верховный жрец Выпадает всегда в раскладах Особенно со старшим арканом Влюбленный, когда речь идет О судьбоносных отношениях Где люди в паре должны были Создать что-то да какую-то э, какую то идти в развитие да создать либо семью либо просто какую-то прочные прочные любовные отношения но в данном случае э, такие мощные мощные старшие арканы всегда выпадают на очень серьезные расклады, особенно что касаемо отношений вот я вначале вроде бы в вступительной части говорила, что вы можете загадать здесь ну, деловых партнеров там, да. Ну улыбаюсь сейчас потому что здесь конечно где речь идет только о влюбленных людях потому что на оборотах у нас выходит старший аркан влюбленные Понимаете, да? И вот вы, вот под, под влюбленными лежит император. Человек, обладающий мощью, энергией что-то менять. Но этот человек находится бездействии по умеренности, что еще раз повторяю. Итак, смотрим, что у нас справа и слева этих карт. Да, совершенно верно. Девятка жезлов и четверка жезлов. Четверка жезлов – это карта семьи. Вот видите, у вас э, мироздание видят как семью, вас видят как э, уникальную какую-то пару, которая ну, которая, знаете, по старшему аркану солнца, она такая лучезарная, она такая мощная эта пара По всем вот этим вот старшим арканам здесь, здесь должно было быть счастье с самого начала Здесь глупые, действительно глупые по шуту дураку поступки косячные, какие-то недоговоренности, да, какие-то уходы приходы легкомысленное отношения к этим э, взаимодействиям у мужчины да потому, почему говорю мужчины потому что девятка жезлов говорит о том что упирался как раз мужчина здесь чувственный план мужчина не хотел эти отношения воспринимать серьезно вот карты очень четко показали картину вот ваш э, внутри вашей пары что кстати о вас думает женщина вот сейчас основная ее мысль что вы э, можно сказать, в ее жизни сыграли такую очень грустную роль, да, вы заставили ее находиться в оппозиции, да, в девятке жезлов. А Что такое девятка жезлов? Это когда человек, кстати, с восьмеркой мечей, очень тут эта карта, она, кстати, под ней, да, вот эта парочка карт, она говорит о том, что вы постоянно были в оппозиции к этим чувствам, вы их не признавали. То есть у вас был момент наслаждения игрой, наслаждения своей жизнью. Вы очень эгоцентричный человек на тот момент были, когда эти отношения у вас завязывались. Да? Сейчас по аэрофанту я могу сказать и по семерке жезлов, что эта ситуация у вас поменялась кардинальным образом. Вы воспринимаете это, эти отношения как большую ценность. И десятка мечей, возможно, спровоцировала да, вот это состояние угнетенности вашей, спровоцировала ваше развитие, потому что вы э, стали задумываться над многими вещами в вашей жизни. Даже не касаемо отношений, я могу сказать. Но мы сейчас посмотрим с вами позицию дальнейших событий. Это у нас справа, да, остальные вот крайние две карты. Поздравляю прекрасной карты! Здесь выпадает рыцарь чаш то есть, это любовная карта встречи и Королева Пентаклей, что говорят эти две карты? Что эта женщина вот сейчас, только в самом финале, я вижу позицию ваших мыслей об этой женщине на данный момент времени. Она видит вас рыцарем чаш, то есть она видит вас пылким таким страстным человеком, который по чашам да, достоин ее любви. Вы же видите ее стабильной, уникальной, ценной в вашем космосе женщиной которая обладает не просто красотой, да, не просто какими-то для вас, да, то, что вас тогда когда-то зацепило, да, вот когда был Паш Кубков, да, она для вас выросла вот за это время в вашем восприятие ее она для вас выросла как ценный человек поэтому у нее этот пентакль да. она у вас вызывает ощущение того что вы потеряли нечто большее, чем просто любовные приключения каковыми тогда они являлись для вас да? то есть да, это были прекрасные увлечения, но когда они у вас прекратились, вы поняли, что вы потеряли нечто большее для вас этот человек встал в позицию стабильного партнера, который может вам принести не просто удачу по карте солнца, да, не просто какие-то, как я уже говорила, уникальные раскрытия ваших чувственных сфер. Не, не только это, не только этот туз-чаш. Да. Для вас этот человек ценен и дорог тем, что он о вас не забыл по карте умеренность да что эти чувства постоянные эти чувства постоянны как у вас так и у вашей женщины что я могу сказать финал расклада мне очень нравится я не ожидала что здесь будут такие карты я думала здесь будут карты Ну, знаете как вот судя по судя по серьезности первого ряда я думала, здесь не покажут нам Нам скажут, что важны какие-то ваши проработки Может, вам нужно посидеть, подумать об этом Но здесь уже показан исход вашей ситуации То есть, если говорить об основных э, мыслях вашей визави да, То я могу сказать э, Любовь между вами пульсирует «Рыцарь чаш» – это такой сюжет, э, когда мужчина, вот, знаете, вот э, как Олимпий с горящим таким факелом, Геракл с огнем, знаете, такой вот он несет этот факел, долго его несет, долго скачет и прискакивает своей даме сердца, которое в чувственном сфере э, здесь вот очень красиво изображена на магии наслаждений. И это все под картой справедливость, да, то есть справедливо была ваша встреча, справедливо было ваше э, развитие вашей ситуации, и справедливым было бы, если бы вы э, никогда не играли с женскими сердцами, да, почему? Потому что, э, понимаете, вот мне хочется сказать э, если бы мужчина мог, который меня сейчас смотрит, родиться на какое-то время женщиной, пускай даже ненадолго, и прочувствовать, что такое десятка мечей для туза-чаш, да, что такое прерывание отношений для человека, который любит, особенно женщины. Почему? Потому что женщина, она намного глубже мужчина вкладывает а, вот эти ощущения, да? Вот она как бы в паре такой моторчик, да, такой вот, ну не знаю, ну костер этот, знаете, вот очаг. Вот нельзя не говорят хранительница очага. Что такое очаг в данный момент? Вот мы сейчас смотрим. Вот очаг он вроде бы как сейчас в руке в этом жезле рыцаря кубков да но на самом деле у вас же обоюдно это желание сохранить этот очаг так вот женщина которая любит она этот очаг понимаете она этот очаг э очень дорого ценит ее этому не учит ну если мы говорим о здоровой адекватной женщине конечно не об каких-то э не хочу никого обидеть, но женщины бывают разные Здесь идет речь об определенном энергии да? Женщины, о которой я рассказываю Вот о ней я говорю Это женщина нормальная, понимаете Которая а, вкладывает себя в отношениях И, естественно, хочет получить какой-то а, адекватный ответ на то что она вложила. И когда вы прерываете отношения с, так, с таким человеком, вы прежде всего свою карму, свою судьбу э -э прерываете. Потому что женщина, она не прерывала себя. Вот она как была, видите, вот была она четверкой жезлов. Она так и осталась дамой Пентаклевой. То есть она была заточена... Четверка жезлов, напомню Это карта семьи, очага Это карта взаимоотношений Выстраивания взаимоотношений на серьезном уровне Ну как бы предполагается Семья, там свадьба, дети Все такое, да? Если так вот образно, что такое Эта карта? Но если мы сейчас говорим о глубине Что такое дама пентакливая? Это женщина, которая Обладает мудростью изначально Врожденной, то есть это у нее на знаете, вот есть рефлекторная мудрость, есть мудрость жизни, есть начитанная мудрость, а есть вот эта глубинная мудрость. Так вот, понимаете, она уже обладает такой вот э, ощущением того, что любые отношения, которые на сердечном уровне приводят к развитию, да, в них нужно вкладываться, к ним нужно серьезно относиться, поэтому, когда женщина вкладывает себя, она это делает, как бы, ну, знаете, вот бесстрашно, она, как бы, понимает, что это может и не оправдаться, но она все равно эту энергию тратит, и не просто энергию, она, как бы, Начинает создавать что-то новое, чего раньше до этого не было Вкладывая свою судьбу туда И если ее предают, эту женщину да, Если ее э, обрывают на полусловие, да, можно сказать да, Несерьезным своим отношением да, То понятное дело, что судьба ее тоже, конечно, хорошенечко так... Э, Ей тяжело будет в этот момент, но основную часть, которая берет вот это действие, да, основная часть ложится на человека, который это производит. Почему? Да потому что у женщины, у нее нет энергии агрессии, нет энергии злобы, нет энергии разрушение. она в других энергетиках находится она находится в энергетиках построения выстраивания понимаете да она может это делать неосознанно если ей 20 25 лет она может быть это тоже делать не совсем умно да не совсем понимая зачем ей это у нее есть как бы знаете как природная такая вот природная как бы это сказать но это даже, знаете, это не стремление даже. Каждый человек, у него есть свои цели в жизни, да, вот свои какие-то реализации, да, это не касаемо, может быть, отношений. Они должны стоять на первом плане у любого человека, у женщины, у ребенка, у кого угодно. Но в данном случае мы говорим об этом раскладе. Так вот здесь показана Дама Пентакли. Это говорит о чем? Что это единственная карта, которая ее здесь характеризует. И о чем она говорит? Что эта женщина никогда не была для вас глупой глупышкой, понимаете, что она с самого начала воспринимала все, что здесь происходило на этом красном полотне, да, этого стола, этого э, предсказания. Она воспринимала это как ценность. Вы же воспринимали это еще раз повторюсь по правосудию, да? Почему правосудие выпадает на карту шут глупец? Вы воспринимали это как вот знаете вот ну как что-то такое что может быть а может быть а уже надоел пойду поиграюсь в другую куклу понимаете вы ее воспринимали можно образно сказать как куклу да и к сожалению к сожалению верховный жрец вот на данный момент выступает в роли защиты в этом раскладе для этой женщины он говорит нет за эту женщину по семерке жезлов Это карта борьбы активной, да, За нее нужно бороться Понимаете? То, что вы совершаете вот, В своем ментале Это не то отношение ее основная мысль о вас какая? Что вы ее научили Быть в мужских энергиях Она стала этим Воином для себя Она поняла, что Опираться на мужское плечо а... Нет смысла. Вот это ее, основная ее мысль. Она видела вас солнцем, она видела вас... Э, возможно, вам не понравится то, что я сейчас говорю, но это ее мысли, да? Она видела вас солнцем, она видела вас э, человеком, который... Что такое солнце, да? Ну, яркая вспышка, яркое тепло, яркое... Желание быть на этом Солнце, да, желание видеть его каждый день. Ну вот все, что я могу сказать о, о Солнышке, да, вот вы можете что-то сказать, это все вот о вас. Да? Она вашу встречу воспринимала самым ярким событием в этой жизни. Но Верховный Жиез говорит о том, что на данный момент времени, и она, кстати, боролась за эти отношения, судя по вот этим двум картам, и она считала, что вам мешают чужие... Вот тут вот ящерка, да, вот такой э, символ да, То, что вы не свободны в отношениях Что у вас есть враги, предатели Либо ваши же, я же говорю, многоугольные фигуры Она считала, что вам в развитии отношений Мешает, чтобы убрать эту умеренность Мешают вот эти другие сущности Именно поэтому она остановку в этих отношениях восприняла как глупость. Почему? Потому что она считает и считала и считает до сих пор, что за отношения нужно бороться. И мужская, и теперь я уже понимаю оборот этой колоды, и постасть влюбленных Мужчина, В чем мужчина император? Да в том, что он берет вот эту свою силу и мощь и борется за эти отношения. Они сидят в сторонке, как глупец, шут, дурак. Понимаете? Здесь очень такой... Серьезный аркан выпал, который говорит о том, что женщина-то женщина -то ваша, королева пентаклей, она уже очень много чего понимает в этой жизни. Возможно, она намного младше вас и не обладала этой мудростью, но на данный момент времени ее по верховному жрецу, жизнь заставила пройти эту нелегкую дорогу, нелегкий путь, для того, чтобы понять, что за отношения нужно бороться. И вот она как раз за них боролась. Что касаемо вас, вы будете бороться за эти отношения. Я уже сказала, это карта касаемо вас двоих. вас здесь двое на карте. И у вас действительно есть препятствия. Но в основном эти препятствия в голове, в ментале. Я уже сказала, мужском. Потому что здесь есть пятеро. Кубков и восьмерка мечей, да. Вам нужно что-то делать каждому, кто находит себя в этой ситуации, у кого что. Да, вам нужно принимать какие-то решения. Ну что ж, королева Пентакль, рыцарь чаш, я могу вас. Заверить, что эти отношения имеют продолжение, что эти отношения по умеренности постоянны в силе чувства. Да, в них ничего не происходит, они остановились, но чувства ваши, они как были любовными по пажу кубков, так и стали рыцарем чаш. Да, рыцарь чаш – это вестник того, что ваши чувства будут продолжаться что они будут развиваться ну и что ж верховный жрец говорит нам о том что этот расклад был для вас очень важен я думаю что многие из вас напишут именно ваши конкретные истории, ситуации, потому что здесь было сказано в общем, да, вкратце, потому что, понимаете, здесь проигрывались очень многие ситуации. Но основная ситуация, я уже сказала, эти отношения шли к серьезному развитию, но по девятке жезлов были выстроены ограничения, ограничения, к тому чтобы вы были вместе и вы прекратили отношения скорее всего прекратил отношения мужчина хотя я здесь вижу да есть и, и женские э, так как э, эта карта десятка мечей стоит э, над головой э, Королевы пентаклей. Есть здесь пары, в которых отношения Прекратила женщина Есть, Но прекратила только После того, еще раз повторюсь Как по правосудию увидела Легкомысленное отношение ваши к этим отношениям Понимаете, да? То есть женщина ваша Обладает мыслительной активностью Можно сказать Она очень многие вещи считывает Понимает, видит Своим каким-то, может быть, даже интуицией кто-то это делает Может быть, у кого-то есть опыт достаточно жизненный Здесь много пар в разных возрастов меня смотрит Но в основной массе это было сделано мужчиной Я это вижу прекрасно И могу сказать, что, если понимаете, если отношения э, прекращены, то для того, чтобы их возобновить, нужна энергия, нужен посыл, нужно активное действие. Вот эта семерка жезлов. Без нее у вас ничего не будет. Не будет этого рыцаря чаш. Вы должны понять, что э, как бы как остановились отношения, так и возобновление отношений, это все в ваших силах. да, Потому что э, Здесь саму по себе э, вам, конечно, помогает энергетика Верховного Жреца помогает, да, помогает энергетика Старшего Аркана Солнышка, да, помогает ваши чувства взаимные, то, что вы на связи чувственные до сих пор находитесь. Но этого мало для того, чтобы восстановить что-то, для того, чтобы у вас было какое-то что-то общее дальше, да? уже в материализованном пространстве. Почему я так говорю? Потому что Пентакли я здесь не вижу, да? я вижу здесь только королеву пентакли это характеристика вашей женщины что она как раз хочет выстраивать эти отношения вас я вижу как семерку жезлов такого страстного человека который а, жаждет вот... ну что ж боритесь за отношения я вам желаю достичь этого как можно скорее. Я желаю вам показать и доказать самому себе, что старший аркан влюбленный выпал вам не зря. Вы не зря посмотрели этот расклад. И вы действительно император в этих отношениях. И королева Пентакли — это малая императрица, которая вас ждет с этим, можно сказать, оазисом вашего сердце, да. Если так образно, то финал расклада был более чем прекрасен. Я надеюсь, он у всех вас отыграется, если вы действительно по семерке жезлов будете бороться за ваши судьбоносные какие-то уникальные отношения в вашей жизни. Потому что уникальных судьбоносных отношений ну, во-первых, не у каждого человека в судьбе они случаются, да, за всю жизнь. Во-вторых, если ими пренебрегать, то тогда что вообще важно в этой жизни, да? Но ну, неужели энергия потребителя – это и весь удел мечтаний сегодняшнего человека или сегодняшнего человечества? Ну, в общем, на этой глубокомысленной ноте я с вами до И я хочу вам сказать, что очень многие из вас, когда поймут этот расклад, совершат прорывы в своей жизни, не касаемо даже отношений. Они просто поймут, насколько серьезно карты показывают глубинный уровень любого события, которое мы здесь спрашиваем. И поймут, что когда серьезно относишься к себе, к своей жизни, к своим поступкам, то и другой человек ну, неважно сейчас, мы сейчас женщину смотрим, либо вашего босса, либо, не знаю, вашу маму, кого угодно, да? Любой человек, который с вами контактирует, если вы серьезно относитесь к своей жизни, то любой человек, который с вами контактирует, будет серьезно относиться к вам. И у вас не будет э, тоски, у вас не будет пятерки кубков, у вас не будет разбитых сердец, у вас, ребята, не будет... Э, разрушенного какого-то тыла, да, какого-то горечи в жизни, каких-то страхов, опасений. Почему не будет? Да потому что вы будете знать, что ваша любовь не зыблема, понимаете? Вот она, умеренность, вот эта карта. Она очень хорошо здесь показывает, что бы ни происходило между вами до данный момент времени. Да, у вас есть эта связь, вы ее держитесь. Другое дело, что вы можете всю жизнь так прожить и так и не встретиться. И тогда спрашивается, а кто доктор вам? Ну, то есть вы же понимаете, да? карты показывает возможную вероятность, самую возможную для вас. А если вы не будете двигаться, а ждать у моря погоды, то у вас ничего не будет. У вас не будет даже даже возможности, может быть, даже жить на этом белом свете. Почему? Потому что вы будете просто сидеть на диване и смотреть телевизор, как многие делают. Да? Я считаю, что здесь просто была раскрыта более глубинная тема, чем просто основная мысль для вас сейчас. Здесь были раскрыты судьбы людей, которые боятся двигаться дальше. По каким-то причинам, у всех они разные. Здесь, как минимум, 8 причин я могу назвать, да, я их называла, может быть, не 8, может быть чуть меньше, но опять-таки для общего расклада этого достаточно. А Аэрофат, говорит: боритесь за место под Солнцем не только для своего эгоизма да, по карте Солнца, но и за ваши отношения по старшему аркану, влюбленные. Ну что ж, я всех вас, всех вас э, обнимаю. Всем вам желаю счастья, радости, какой-то, не знаю, эйфорическое достижение всего, что вы тут намечтали. Вот этой встречи чудесной вашей вдвоем. И жду ваших откликов, жду ваших комментариев, жду ваших, в общем, обратной связи от вас жду. Репостите это видео, пожалуйста, чтобы... Допустим, ваши друзья находятся в какой-то ситуации. Вы хотели бы им помочь. Пожалуйста, дайте им посмотреть такое, такое видео. Им это очень поможет. Я это для вас сделаю абсолютно бескорыстно. Просто потому, что мне хочется, чтобы любовь в этой, на этой планете Земля была, как и раньше, основным посылам для того, чтобы люди действовали в этой жизни, чтобы потребительство, да, оно как бы немного уходило с первого плана, хотя бы на второй. Вот поэтому я для вас это все записываю, показываю, жду, конечно, от вас поддержки и, как всегда, радуюсь, когда, когда что-то происходит и сдвигается с мертвой точки. Ну что ж, всем пока и до новых встреч!